Вы смотрите журнал коротких обзоров от канала Реальные обзоры. Малоизвестные зимние шины Tiger Winter 1. Наступила зима, пришла пора переобуваться. Бюджет в эту зиму у меня оказался очень скромным. А на покрышках, которые у меня прошли почти 100 тысяч километров и стали лысые, как коленка, чуть не хотелось. У меня Audi A8, в кузове D2, 3.7 бензин и полный привод. Размер колесных дисков 245 на 45 R18. Когда покупаешь дорогую резину, сразу понятно, на какие бренды смотреть, а когда приперло выбрать самое нормальное из самого дешака, тут у меня затык оказался. На таком размере колес ездит в основном представительский класс – от дорогих автомобилей до уже снятых с производства, как моя Audi. Но такой размер шин все еще остается не самым ходовым. И в моем регионе отечественного я ничего не нашел. Самое дешевое, что было, это «Тигр Винтер 1». Первый раз в жизни про такие услышал и полез в интернет за отзывами. Много кто отзывается, но мнения встречаются самые противоположные. Кто-то хвалит, кто-то парафинит. И вот как понять. У кого-то в тачке кривая геометрия по подвеске, его кидает из-за этого по полосе. Он грешит на покрышке, появляется плохой отзыв, а может зря. Или наоборот, кто-то ездит медленно и мало. Работа, дом, дом-работа за 10 километров Его все устраивает. И тоже может на такой отзыв полагаться опрометчиво. В общем, решился, купил 4 колеса. В моем регионе они по 75 долларов за колесо. Проехал около 2000 км. Мало, конечно, но какие-то выводы уже появляются. Озвучиваю. Шины направленные. Протектор не тракторный. Ярко выраженные две – широкие продольные ламели и без, без замысловатого рисунка, но уверенные поперечные ламели. Стандартный рисунок для отвода зимней снежной каши. С отводом каши покрышки справляются отменно. Покрышки не липучки, не из мягкой смеси. Но за эти деньги было бы глупо это ожидать. В городе впечатление от покрышек отменное. Во дворе все пофиг. В сугробе выгребает из-под себя и выезжаешь без проблем. В городе снежная мокрая каша слоем даже в 2-3 см в перемешку с солью никаких проблем. По проезжей части в многополоске на обычных городских скоростях меняешь полосу только по шуму. Слышно, что по асфальту из прокатанной колеи заползаешь в кашу и выползаешь на другой полосе. Все пофиг! Нет даже намека на снос продольной оси. Жирные ламели легко выдавливают кашу из пятна соприкосновения с дорогой. В плавных поворотах ведет себя так же. А вот в резких поворотах начинает плыть. Когда в снежно-солевой каше поворот на 90 градусов и если завышена скорость, начинает ползти по касательной. Хотя, мало какая резина идеально ведет себя в таких условиях. Лучше, чем это да, встречал. А чтобы идеально нет, не встречал. Выезжаем на трассу. Это снежная каша 1-2 сантиметра. Кое-где соль посыпана, кое-где нет. Скорость выше сотни. Я специально то по колее еду, то в кашу заползаю и выползаю. Хоть бы хрен. Дорогу держит уверенно. Зимняя дорога есть зимняя дорога. И резких движений там делать нельзя. Но на плавное движение руля покрышки реагируют более чем адекватно. Вне зависимости от наличия снежной каши или прокатанной колеи. Что это за покрышки, если кто не знает. «Тигр» – это Сербия, завод в городе Пирот, контора открыта в 1935 году, делали резиновую обувь, с 1959 -го года начали делать шины, потом уперлись по деньгам в развитие и в 1974 году подтянули инвестиции от БФ Гудрич, а с 1997 -го года дело пошло э, уже с Мишлен. А с начала 2007 года Мишлен полностью приобрела фирму Тигр и переименовала в Тигр Тайрес. В итоге шины Тигр делаются в Сербии под полным контролем Мишлен. Скорее всего, Мишлен как вышли в линейку шин премиум класса, так их и производят. И чтобы покупатели не путались, бюджетную линейку туда не впихивают, а так и выпускают под маркой Тигр. Касаемо тех данных, которые заявляют про свои шины производители. Шумовые характеристики достаточно хорошие минус 69 дБ. Встречается похуже и на шинах подороже. А вот остальное адекватно соответствует низкой стоимости таких покрышек. Экономичность по топливу на уровне F – почти что самые неэкономичные. Фактически этот параметр отражает сопротивление качению. Вывод – топливо эти покрышки уж точно экономить не будут. На зиму пофиг. Не на это зимой внимание обращаем, а вот для любителей поездить зиму, лето, а потом снова зиму не снимая, как я, кстати, смело прибавляем плюс 1 литр расхода на 100 километров, если не 2 литра. Поживем и увидим. Параметр аквапланирования хоть и не в заднице телепается, но хуже среднего. Это говорит о том, что по мокрому асфальту еще ничего, а по асфальту откровенно заплывшему водой даже в один сантиметр толщиной машина может стать полностью неуправляемой короче на лето не годится хотя если в городе перемещаться не спеша по тихой грусти и раз в неделю на дачу выезжать тогда пофиг на чем ездить кстати если на даче по говнищу ездить такие зимние покрышки самое то были бы они из мягкой зимней смеси летом сточились бы моментом а так они из твердой зимней смеси то есть не липучки э -э -э то если жить в частном секторе, на таких можно ездить круглогодично, не переобуваясь. А закон мы не нарушаем. Написано, что пригодны для всесезонного использования. Грязь плюс снег. Мой личный вывод. Спустя пробег пару тысяч, я в зимнюю погоду от минус 25 до плюс 4 доволен и их поведением в городе, и их поведением на трассе. Пока что не жалею, что не переплачивал за более дорогие бренды. На этом про покрышки все. Удачи вам на дорогах. Следующая тема – аккумуляторы. Этого добра для разных видов электронных гаджетов хватает на Алиэкспрессе и в мелких магазинчиках, которые уже успели на Алиэкспрессе затариться для дальнейшей перепродажи. Говна в природе много, и это одно из них. Не покупайте аккумуляторы вот с такой оболочке. Я такой купил для моего старенького мобильника Sony Ericsson Xperia Arc в качестве замены подсевшему родному аккумулятору. И цена хорошая, и китайцы обещали повышенную емкость. Купил, обрадовался и заказал еще такого же производителя для пары других своих гаджетов. Сейчас я вам расскажу, что будет с этими аккумуляторами. В первый месяц я радостно чувствую действительно увеличенную емкость. И вспоминаю, что до полной разрядки телефон работает действительно дольше, чем работал сто лет назад на новом родном аккумуляторе. Но буквально спустя месяц эта радость улетучивается как и не было. Аккумулятор начинает резко терять ток. То есть в ненагруженном режиме, когда телефон на столе валяется, или когда фотки на нем листаешь, все вроде бы нормально. Но когда поступает входящий звонок, а я в лифте и телефон в условиях слабого сигнала пытается поднять мощность передатчика, или когда фотокамеру включаю, что-то сфотографировать или на видео заснять. Телефон вдруг начинает орать, что зарядки осталось 1% и самовырубается. Первый раз, когда такое случилось, не понял, думаю, зарядки было же как минимум процентов 40%. Ладно, выхожу из лифта, включаю телефон, действительно, зарядки 43%. Начинаю экспериментировать. Точно. Нагрузку ему дарёшь, и как только телефон увеличивает ток потребления, хлоп, Уровень заряда батареи резко теряется. Телефон или вырубается, или успеваешь бегом ему шнурок подключить. Буквально несколько десятков, десятков секунд шнурка и опа, заряд опять 40-50%, как и был. Воткнул старый аккумулятор, которому уже три года. У него хоть за это время и подсела емкость, и трое суток он уже не держит, а держит всего лишь сутки, но за эти сутки уровень заряда у него снижается адекватно. А эта новая батарейка за месяц-полтора вот так вот сговнела держит день, но нагрузку не держит вообще. Когда из Китая пришли другие аккумы этого же производителя к другим моим гаджетам, они спустя месяц-два показали себя также весело. Так что я купился, вы не купитесь. Кого успел, предупредил.